Если это не Саманта, оставьте сообщение. Да пошел ты, Джейсон. Мне твои викидоны уже не интересны. И больше мне не звони. Лесное чудище. В главной роли Саманта Смит. Театр кошмаров. Где остальные? Он убил их, убил их всех. Не волнуйся. Мы выберемся. Я защищу тебя. Убежим. И что теперь? Пойдешь пешком до города, когда где-то рядом бродит маньяк? Пешком мы не пойдем. Эй! Эй! Да, блин, только не он. Держите руки на виду. Том. Том, стойте, где стоите. Держите руки так, чтобы я видел. Том, ты совершаешь ошибку. Для тебя офицер Картер, кусок ты говна. А с тобой что такое? Ты ранена? Он что-то сделал с тобой? Это не он, а кто-то другой. Он находится за нами. Охотится? Ты должен увести нас отсюда. Том, пожалуйста, ты должен поверить нам. Прошу тебя. Ладно, ладно, хорошо, но вы сядете назад, пока мы все не проясним. Спасибо, старик. Прости, если я как дядьба. Не надо. Тогда мы были детьми. К тому же ты под подозрением. О боже, это снова он! Это что еще за херня? Том, отвези нас в город. Пожалуйста, Том, садись в машину, поехали. Бросайте оружие и поднимите руки. Я сказал, бросайте оружие. Как-то не верится. Это глупая шутка. <связывая> Чёрт, я же сказал, езжай. Что же нам делать? Надо выбираться отсюда. Осторожней за стеклом. Нет, Джейсон, что ты делаешь? Нужно забрать ключи. все еще жив. Быстрее бежим, нужно добраться до дома. О, черт. Кто-нибудь, откройте дверь. дверь. Чёртова дверь! Какого хрена? Воу-воу, что происходит? Где все? Их нет, Майк. Их больше нет. Нет? В каком смысле нет? Что случилось? Ты ранена? Это не моя кровь. Это кровь Лизи, и Мэгги, и Тони, и Карла, и Джейми, и Рона, и Стефани, да что ты несешь? Он убил их. Он убил их всех. Убил их? Кто? Сварщик. Кто такой сварщик? Это. Это он. Боже мой. Что за хрень? Черт, он сломал мне ребра и сделает кое-что еще, если поймает. Я его не удержу. Что будем делать? Подержи ее за мне. Насчет три. Открой дверь и впусти его. Ты совсем спятил. Я ему мозги вышибу. Стой! Ты никому мозги не вышибишь. Сукин сын сломал мне ребра. А значит, пристрелю его я сам. Покажу ему, как шутить со мной. И когда блюдок сунется сюда, я буду последним, кого он увидит перед своим. Не ублюдок Чего ты ждешь? Добей меня. Ты меня? Тогда подходи, сучка. Стой, стой, Сэмми, пожалуйста, не убивай Саманта, это я, Фред Фред? Да, я Фред, ты меня помнишь? Фред, твой сосед, мы с тобой знакомы с самого детства. Мы часто играли вместе, помнишь? Ты была принцессой, а я твоим слугой, я таскал за тобой вещи. Пожалуйста, Саманта, прошу тебя, ты должна мне поверить. Мы приехали сюда вместе на выходные. Мои родители разрешили нам приехать сюда и провести последний уикенд перед учебой. Мы наконец-то. Да. Привет. Привет. Привет. Увидимся позже. Хорошо. Мы проводили время, как вдруг с неба что-то упало. Эй, ребят, давайте сходим посмотреть. Ну же! Я хотел уйти, но остальным было любопытно. Мы хотели увидеть, что это. «Я пытался убедить их, что лучше уйти, что это может быть опасно и что надо оставить это ученым». «В жопу науку», — сказал он, — «и совершил огромную глупость». Нет. Мне удалось сбежать. И я знал, что должен делать. Я должен был отловить их и убить всех до единого. Я должен был остановить их, пока они не вернулись к цивилизации и не заразили каждого человека на Земле. Если в тебе осталось что-то человеческое... Дверь открыта. Пробовала это на балконе. Конечно, нет. Пошли, попробуем. Нет, Дэвид, нас могут увидеть. Ну уже, давай. Будет весело. Давай. Пошли. Терял тебя. А, да, поговорим позже. Я тебя тоже. Моя мать, она тебе понравится. Шампанское. Mm -hmm. Мое место в мире растет. Нет, мир просто начал догонять тебя. За нас. Что? Ничего. Опять в зеркало смотрела? Давай закажем десерт. Отметим. Ты должна прекратить это, Анна. Давай поговорим о другом. Пришло время забыть об этой навязчивой идее. Я не самая красивая девушка, что у тебя была, Дэвид. Особенно. Но я не думаю так. Все вокруг так думают, поверь мне. Не мешай мне смаковать несправедливость. Внешность – это не самое важное. И твое воображение – это не всегда твой друг, Анна. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, как я с тобой. Официальная помолвка с тобой? Это лучшее, что когда-либо бывало со мной. Со мной тоже. Знаешь, я тут говорил с мамой, и она сказала, что если ты захочешь пойти к пластическому хирургу... Ты обсуждал мое лицо со своей мамой? Прости, я просто... Маме уже делали операции, Анна. Она разбирается в этих вещах. Но ты такой симпатичный. Она, наверное, всегда была красивой. Теперь да. Она необычайная. Жизнь слишком коротка, чтобы волноваться из-за внешности. Я за все заплачу. И будешь более уверена в себе. Доктор готов принять вас. Следуйте за мной. Думаю, мы сможем осчастливить вас, Анна. Я не жду чудес. Я скоро выхожу замуж и просто хочу выглядеть прекрасный на фотографиях. Я понимаю. Я работал с прекрасной мамой Дэвида. Вы знакомы? Пока нет. Вы не представляете, как потрясающе она выглядит, если позволите сказать. Он слишком скромен. Она просто великолепна. А что с вами случилось? Попала в аварию. Мне было два, и я ничего не помню. Только то, что на меня таращится всю мою жизнь. И вы не думали о пластической операции? Дело в финансах. Ну, я уверен, что мы сможем исправить 95% шрама. Вы серьезно? Да, он будет почти незаметен. И, если хотите, во время операции я бы мог внести другие изменения, раз такое дело. У каждой женщины есть список. Я хочу выглядеть красиво для Дэвида. Я бы предложил немного сузить нос и добавить немного подбородка. И ску, естественно, для баланса. Правда? Главное знать, куда вести дермальные наполнители. Я люблю вводить их в заднюю часть щек. Это дает объем, а не припухлость. Вам понравится. Я бы предложил что-то более пропорциональное. Поверьте, я уже вижу все перед глазами, Анна. Вы в деле? А когда это можно сделать? Мы здесь, чтобы осуществлять мечты. Как насчет следующего понедельника? Так скоро. А зачем ждать? Мы можем начать предварительные тесты прямо сейчас. В какой клинике? В этой же. Наши операции и восстановление проходят прямо здесь. Да? Отлично. Отлично. А теперь? Есть какие-то трудные вопросы? Ну, за исключением шрама. Думаете, я поступаю правильно? Разве это не перебор? Я же... Вижу, вы много беспокоитесь. Ну, нельзя сказать, что слишком. Yeah, yeah. Да, вы поступаете правильно. No. И нет, это совсем не перебор. А что насчет боли? Мы сделаем так, чтобы вам было комфортно. Боюсь, изменения это всегда боль. Так или иначе? Да вы философ. Think... Думаю, мы подорожимся. И я стану. Анна, вы никогда больше не будете бояться зеркала. И Дэвид будет счастливейшим парнем в городе. Сладких вам снов. Мы обо всем позаботимся. Ваш красавчик-жених в комнате ожидания. Хотела бы я себе такого? Считайте от 10 в обратном порядке, милая. 10. Девять, восемь, семь. Скальпели. Ваша любимая пациентка. Привет. Доктор велел нам менять трубки каждые пару часов. И давать обезболивающие. Я добавила кое-что во внутривенный. Если что, зовите, хорошо? Кнопка вызова тут рядом с кроватью. Все прошло замечательно, Анна. Ну ладно, голубки, не буду вам мешать. Доктор придет к вам через пару минут, хорошо? Чуть постарайтесь не говорить. Швей. Привет. Да, кстати, та вилла на сан бартс она наша. И у нас будет свой шеф-повар. Нет, нет, не говори, милая. Ты снился мне. Это был такой странный сон. Я согласен. Я поговорю с ним. Анна, я очень доволен. Все прошло отлично. Но у нас есть одна небольшая проблема. Ваш уровень кислорода, вы недополучаете его. Так бывает иногда после носовых процедур. Так что давайте сделаем умную вещь и исправим все завтра же утром. Туда и обратно, вы не заметите. Это самая обычная вещь. Сестра Симона будет здесь всю ночь и даст вам что-нибудь от боли. А у меня сейчас назначена очередная операция, но она позвонит мне, если что понадобится. Вы в хороших руках. Мне приснился прекрасный сон, но потом он стал очень странным. Вы были там. Когда вы под ножом, разум играет с вами шутки, Анна. После моей первой пластической операции, я думал, что умер и встретил Бога. И спросил, почему ты делаешь мою работу? Так что, увидимся утром. Поспите. И не беспокойтесь. Обещайте? Позвонить. Доктор запретил вам говорить. Телефон выключен. Что-то еще? Зеркало. Завтра. Постарайтесь поспать. Мирари, говорит сестра Симона. Сейчас подойду. Пациентки Дэвид Рейзник требуют немедленно продолжить процедуры. Внешность не главная, да? Помогите, прошу, моя, помогите, помогите. Анна, почему вы покинули свою палату? Мона говорит, что вы были плохой девочкой. Нет, не надо. Что? Нет, нет, пожалуйста. Просто расслабьтесь, все будет замечательно. Давайте анестезию. Нет, нет, нет. Успокойся, успокойся, Анна. Да меня. Это ты отправил меня сюда. Это была твоя идея. Анна, просто отдохни. Хорошо? Мама пришла проведать тебя. Я пойду приведу ее. Хорошо? Надя, мама Дэвида. Добро пожаловать в нашу семью, дорогая. Она прекрасна, просто настоящая красавица. Дэвид. Дэвид, где ты? Где Дэвид? Эй, я с вами разговариваю. Кто вы такой? киномеханик дорогая моя уже больше сотни лет я хранитель кошмаров снятых на кинопленку который не забывает а что вам от меня нужно а я еще коллекционирую смерти и с удовольствием увижу твою В главной роли отец Бенедикт Абояла. Садитесь. Садитесь. Добро пожаловать в мои кошмары. Смотрите назад, все назад. Питер, Боже мой, Боже мой. Нет, не делай этого. Не подходите. Бьешься. Пойдем со мной. Пожалуйста. Я с тобой. Все хорошо. Помогите. Мне страшно. Я здесь. Я знаю, ты любила его, малышка. Ничего не бойся. Ты в безопасности здесь. Вот, выпей это. Тебе очень нужно поспать. Бери. Ну вот, молодец. И помни, я всегда рядом с тобой. Хорошо. Давай, пошли в твою комнату. Разрешите мне остаться с вами? У меня работа. Но мы увидимся завтра на уроке, хорошо? Ты знаешь, что я люблю тебя, да? Знаю. здесь? Я беспокоюсь за Дэнни. Самоубийство Питера было ужасным. Мне очень страшно. Вы не думали? Сестра, довольна. Они же дети. А дети сильные. Эй, мы справимся с этим вместе. Бедняжка, Дэнни. Так грустно, так грустно. Прекрати. Прекрати это. А то что, мамуля расскажешь? Ну, хватит уже, Таня, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, я же мамина малышка. Эй, а ну, верни сюда. Боже мой, что с ней? Нет, нет, нет, назад, назад. Тише, малышка, не говори. Не бойся, все будет хорошо. Что с тобой? Тише, тише, милый, успокойся. Пожалуйста, успокойся. Абраксас. Дверь между двумя мирами. Машит. Машит. Инфернальное создание, которое наказывает совершивших прелюбодеяния или инцест. Его миссия истязать детей и приводить их к самоубийству. Что ты делаешь тут такое время? Святой Отец, это машит. Нет. Это машит. Он истязает Дэнни и других воспитанников. Почему их? Почему сейчас? Я не знаю. Но они в опасности. Пожалуйста. Думаешь, это машит? Я скучал по вам. А вам тоже, Святой Отец. И потому, что мы здесь делали. Вместе. Властью Священного Креста, слуги врага человеческого, извидите отсюда. Я объявляю вам анафему. Сатана, покинь тело раба Божьего Питера. Немедленно! Приказываю. Он внутри нее. Вы должны убить ее, пока не поздно. Просто убить ее. Меня вызывали, Святой Отец? Подойди, Дэнни. Дэнни. Тот, кто обитает в этом теле, даже самые властные, покорятся воле и слову, всемогущего Бога. Что вы делаете? Иди сюда. Что вы делаете? Держи ее. Вы что? Что вы делаете? Покажись, демон. Отпустите меня. Убирайся, демон. Покажись. Что вы делаете? Не мешайте нам. Ее владел демон. Экзорцизм, вы издеваетесь? Совсем больные, что ли? Она же моя дочь. Быстрее уходим отсюда. Сбирай вещи, дорогая. Это не Дэнни, Святой Отец. Источник не она. ты нет пожалуйста отпусти! Маленькие дети смерти. Выполняйте приказы темного владыки. Да исполнится его воля. С этим. Сражаться с проклятым дьяволом. Сопротивляйся. Прогони его. Я не хотела. Это сделал он. Он сделал это. Пожалуйста, помоги. Помоги. Да. Я помогу тебе. Да. Я помогу тебе. Дай руку. Если я и пойду в долину смертной тени, не боюсь я зла, потому что ты со мной. Дети, наступил рассвет и новый день. Благословите, отче, ибо я согрешил. Вот почему мы здесь. Прошу прощения. Прошу прощения. Извините. Предназначена на три. Простите, доктор Сальвадор опаздывает. Что она сказала, мам? Еще пару минут. Ну да, она сказала то же самое час назад. Да, целый час. Посидим еще пару минут. Я проголодался. Похоже, они забыли про тебя. Что за глупости? Я только говорила с ней. Она сказала еще пару минут. Ну, конечно. Не груби матери, Эрик. Что? Я просто сказала «ну, конечно». Нельзя так говорить. Это неуважение. Ну, конечно. Простите за назойливость, но мои дети... Потерпите немного. Я что опять? Я просто подумала, что если он слишком занят... Вовсе нет, здесь только вы. Может, журнал записи уже закрыт, я не могу вычеркнуть вас. Мы пошли вам навстречу, когда вы сказали, что это срочно, не так ли? Ну да. Тогда зачем вам отменить прием? Простите. Мама, я хочу срать. Не использую это слово. Но мне нужно покакать. Я отведу его. Нет, без меня никто никуда не пойдет. Что, даже в уборную? Даже в уборную. Почему? Меня не устраивает вопрос гигиены. Ну, конечно. Доктор готов вас принять. Прекрати это, мам. Поторопитесь, он ждет. Войдите. Садитесь. Когда вы позвонили, то сказали что-то про страх. Да. Но почему вам страшно? Все вокруг меняется. Как меняется? Становится другим. Другим? Это как? Когда вы впервые заметили эти изменения? Вчера утром. Вчера утром все было плохо, но потом стало лучше, а сейчас опять плохо. А вы говорили об этих изменениях своему мужу? У меня нет мужа. Я, я... У меня был муж, но он... Ушел два дня назад. Мой муж не имеет отношения к проблеме. А люди вокруг вас тоже меняются? Отвечайте на вопрос. Люди вокруг вас становятся уродливыми? Да. Я слышу сомнения. Вы не уверены? Нет, я уверена. Откуда вы знаете? Вы тоже это видите? Расскажите мне о своих детях. Вы заметили в них такие же деформации? О, нет, нет. С детьми ничего такого. Они выглядят такими же нормальными, как и я. Такими же нормальными, как вы. Это они привели меня сюда, вообще-то. Сколько им лет? 9 и 11. И это они привели вас сюда? Да. Последние пару дней были моменты, когда они казались очень взрослыми. Взрослыми? Да. Этим утром, когда я нашла... Продолжите. Это Эрик нашел ваш телефон. Он заставил меня вам позвонить. Это внезапная зрелость единственная перемена, что вы заметили. Да. Это длится недолго. Обычно они ведут себя как дети. А что насчет остальных, помимо вас и детей? Все остальные кажутся вам ненормальными. Да. И теперь меня усилились после четырех часов. Да. И вас посещают мысли о самоубийстве. Что там? Спасибо. У меня собрание, но я бы хотел встретиться с вами завтра. Завтра? Мы открываемся в 9. приходите за полчаса. Завтра полдевятого. Вы спросили, думала ли я... Обсудим завтра. Помогите мне сейчас. Спасибо. Скажите мне, я сумасшедшая? Так и скажите. Было бы намного проще, если бы вы... Постойте, пожалуйста. Постойте. Прошу. Вам вниз? Вы не видели моих детей. Каких детей? Моих. Прости, дорогая. Я не видела твоих детей. Эрик? Крис? Эрик? Крис, прекратите! что я ищу своих детей они здесь были я задала вам вопрос почему вы меня игнорируете У меня пистолет. Посмотри на меня. туда Эй, вы видели двух мальчиков я еще двух мальчиков вы видели моих детей что каких детей что ты там. Алло, Эрик? Привет, это Эрик. Я не могу сейчас ответить. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Эрик, я знаю, ты там. Я не могу это сделать. Здрасте. Я... Нам надо попробовать снова. Нам нужно сделать. Hello. Эрик, слава богу. Мне нужно поговорить с тобой. Я... я не могу. Холин, что ты делаешь? Ты знаешь, что... Все кончено, Холин. Это она. Пожалуйста, Эрик, прошу. А как же дети? Какие Дети. Да, конечно. Да, конечно. Ты думаешь, сделает? Да, мне оставили ей выбор. Я тоже так думаю, только надо было дать ей яд вместо пистолета. Она не примет яд, ей нужно сделать что-то агрессивное. Сколько патронов в пистолете? Один. Только если она не промахнется. И если использует его на себе. Мне ей в каком-то смысле жалко. Она не виновата, что она дисцидент. Никто не виноват. Спуск с высших реальностей – это факт. Такое случается. Нам остается смириться с этим и не осуждать. Думаете, ее муж заслуживает подмену? Возможно. Доктор обследовал ее травматический спуск? Нет. Пусть займется. Если желаете продвинуться по карьерной лестнице, заведите военный журнал. Я все думаю, было бы просто лучше отправить ее обратно наверх. Да, конечно. Как мы это сделаем, если мы не знаем, из какой она реальности? Может, удастся разобраться? Мы знаем, что у нее есть семья, два сына. Знаем, что она их любила. Мы этого не знаем. Об этом нетрудно догадаться. Разве ты не видишь, как она на нас смотрит? Она видит нас, своих детей. Она сказала мне об этом. Она сказала, что я выглядел нормально. Кажется, мои слова вели ее в ступор, ее галлюцинации усилились. Значит, самоубийство наш единственный вариант? Самый практичный. Есть шанс, теоретический шанс, что она вознесется обратно. Такое случалось. Но у нее не хватит на эту устойчивости. Значит, придется ее убить? Нет. Она должна сделать это сама. Мы врачи, а не убийцы. Где она сейчас? В коридоре за дверью Подслушивает. это. Вы шутите? Откройте и увидите, почему бы вам не войти, <связывая> черт. Кто это сказал? крис я предупреждала тебя я говорила тебе не выражаться идем мам, мам! куда мы идем домой Yortu. <gülüyor> Пропустил. Не пропустил же. Ты был неподражаем, сынок. Здорово выступил, здорово. Лучше всех. Это не соревнование, папа. Не обманывай себя, жизнь есть соревнования, и не забывай об этом. Что за композитор, старый или новый? Новый. Европеец? Американец. Это я написал. Ты написал? Да. Ну что, неплохо. Для американец. Я рад, что ты пришел. Я бы ни за что такое не пропустил. Выметайтесь из машины! Не смотри, а просто выходи! Эй! Ладно, давайте успокоимся, хорошо? Ладно, ладно, выметайся из машины. Хорошо, не трогайте сына. Выметайся. Выходи. Назад, не смотрите на меня! На землю! Бери, что тебе надо. Морды в пол не смотреть. Прошу, пожалуйста, не трогайте нас. Папа. Папа. О, боже. Черт! Папа. Папа Чёрт его сука! Пинцет, зажим, есть сердцебиение. Хорошо, милый, я с тобой. Смотрите, кто проснулся. Слышишь меня, сынок? Покивай головой, если да. Хорошо. Где моя мама? Она еще здесь? Нет, нет, твоя мама не здесь. Она ушла домой? Сынок, тебе нужен отдых. Поговорим позже, ладно? Просто я рад, что она жива. Да. Мой папа. Он... Он мертв, не так ли? Не сейчас, Рэй. Просто я боялся, что он убил их обоих. Сейчас вы отдыхай, мы поговорим позже. Давай, закрой глаза и отдыхай. Вот что тебе сейчас нужно. Может быть, вам лучше лечь, мистер? Вы себе навредите. Что ты здесь делаешь? Юси должен быть в постели. Там человек со швами. Здесь таких много. Я не знаю, о ком ты. Он был прямо там. Это у тебя от лекарств. Ну-ка, быстро на койку, мистер. Не нужно передо мной извиняться. Мне лишь нужно, чтобы ты отдыхал. Тебе повезло, что ты жив, юнец. Возвращайся в постель, Кейси. Здесь не на что смотреть. Пошли. О, Господи. Давай. Давай. Все хорошо. Ложись вот так. Кажется, он... Помолчи. О, oh, нет. Я здесь, милый. Мне больно, мама. Я знаю, детка. Я знаю. Но это не обязательно. Мой мальчик. Мой прекрасный, талантливый мальчик. Я люблю тебя, мой маленький Райли. Я тоже тебя люблю, мама. Так что пойдем со мной. Просто расслабься. Отдыхай. Засыпай. Будь со мной. Всегда. Навсегда? Да, малыш. Идем домой. Вот и все, милый. Пора съезжать. Ты переезжаешь в обычную палату. Это интенсивное отделение Амирит Карлтон. Ты поправляешься. Надо освободить место для нуждающихся. Тебе повезло, что ты жив. Ты лежал мертвый на операционном столе, пока тебя не вернули. Я был мертв? И Мое сердце остановилось на целых 17 минут. Ты слышал, хор? Видел белый свет? Но теперь ты жив. Кто-то наверху за тебя поручился. Спасибо. Папа, мой папа мертв, не так ли? Не сейчас, милый. Я видел, как его застрелили. Он мертв, да? Я не ребенок. Я видел его мозги. Он умер, да? Хватит, малыш. Эти разговоры никому не на пользу. Где моя мама? Все, достаточно. Успокойся. Типа цветы, нет, сэр, с цветами нельзя. Вы член семьи, я друг семьи, после семьи только близкие. Ему надо восстанавливаться, а нарциссы этому не помогут. Идите домой, возвращайтесь утром без цветов. Все хорошо, милый. Спи дальше. Ты их видишь? Мертвецов. Ты их видишь? Да. Как звать? Ралли Эверсон. Я Кейси. Ты долго был мертв? 17 минут. Как ты поняла? Я такая же. Только всего лишь 6. Ты тоже была мертва? Важно то, что нас вернули. Так? Похоже, тебе стоит присесть. Так, как ты умер? Меня застрелили. Господи. Кто станет стрелять в ребенка? Он убил моего папу и... Кажется, маму тоже. Я единственный, кто выжил. Черт, это хреново. Ну, а ты как? Как я умерла? Ты пыталась покончить с собой? Ну, на шесть минут все же это удалось. Зачем? Потому что все врут. Люди говорят, что любят тебя только когда им что-то надо. Так, um, you почему ты думаешь, мы их видим? Мертвецов. Я много об этом думала. Я думаю, что они потерялись где-то между жизнью и смертью. Мы тоже там были, поэтому мы их видим. Думаю, они знают, где мы были, и тоже хотят к нам. И я не думаю, что они знают, что они мертвы. Я видел свою маму. Правда? И она прикоснулась ко мне, я ее чувствовал. Она была очень холодная. Она говорила с тобой? Угу. Она сказала, что любит меня и что хочет быть со мной. Если она мертва, то я не думаю, что это хороший знак. Может, она не мертва? Одна жизнь. Одна любовь. Одна цель. Может быть. А Тебе лучше поспать. Ты фигово выглядишь. Но если тебе будет страшно или одиноко, приходи. Правда. К живым мертвецам надо держаться вместе. Да. Доброй ночи, Ралли. Доброй ночи, Кейси. Привет, Райлз. Привет, мама. Я скучаю по тебе, милый. Но ты мертва. Все будет хорошо, родной. Я обещаю. Я хочу, чтобы ты закрыл глаза и расслабился. Засыпай. Я так устал. Давай, детка. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Тебе больше не будет больно. Просто расслабься. Боль пройдет. Оставь его! Райли, проснись! Она хочет, чтобы ты умер и был с ней. Не позволяй ей себя забрать. Просыпайся, сони. время завтракать. Кейси, оставь мальчика в покое. Иди к себе и ешь свой завтрак. Вступай. Оставь мальчика. Дай ему отдохнуть. Увидимся позже, Ралли. Хорошо? От этой девчонки сплошные проблемы, мистер. Советую держаться от нее подальше. По-моему, она хорошая. Кажется, завершила начатое. Тебе не смотреть на меня, паршивец. Надо было тебя добить. На этот раз не уйдешь. Нет, пожалуйста, простите. Помогите. Кейси. Ты здесь, пацан? на Простите. Ударил меня гаденыш. Не сопротивляйся. Ты сможешь засыпать. Просто расслабься. Райли, нет. Не слушай ее. Не смей умирать, Райли. Часть меня. Без тебя я не могу идти дальше. Живи, Райли. Живи. Он здесь. Господи Иисусе! О боже! Мальчик живой, несите коляску. Мы здесь, парень. Мы поможем. Все хорошо. снов, пацан. Что происходит? Я умер? Умер. Малыш, ты живее некуда. Ну вот они... Не Я хочу уйти отсюда. Думаешь, ты сможешь бежать от будущего, которое уже предрешено? Тогда беги, Райли. Беги, малой, сейчас же. Беги. Пошел у шлепок мелкий. Он мертв. шестис половиной тысяч рублей в один экспед при регистрации по промокоду Шерлок Кинотеатр Кошмаров